Тонкий мир, как и наш физический, имеет семь подразделений. Ну, условно, их будем называть семь слоев. В отличие от физического мира, он состоит из куда больших частей, которые соответствует химической и эфирной сфере нашего физического мира. Вещество тонкого мира в семи подразделениях является материалом для в воплощении для оформления разных желаний, страстей, привычек, привязанностей и так далее. Все это строится как раз из материи тонкого мира. Все наши эмоции, чувства, желания, страсти, привычки, привязанности – в общем, все то, от чего надо нам избавляться. Если мы не расстанемся с материей тонкого мира, мы все время будем застревать в этом тонком мире, или, как говорят христианские подвижники, проходить так называемое мытарство. Вот химическая сфера нашего мира, то есть твердая, жидкая, газообразная материя, является сферой, где оформляются всевозможные формы. Вот вы вокруг видите формы. Сплошь одни формы везде. И сама планета тоже форма. То есть весь мир окружающий – это мир форм из плотной материи. Но всем этим управляет эфирная сфера физического мира. Эфирная сфера. Эфирная сфера для химического слоя – Это Огромный резервуар сил, который обеспечивает жизнедеятельность всевозможных плотных форм, позволяющих им жить, двигаться, размножаться. Это то, что касается эфирных видов энергии. Теперь пойдем дальше, выше, как говорят. Там начинаются уже силы тонкого мира или мира желания. Действуя в оживленном физическом теле, а тело физическое оживляется именно эфирными энергиями, силы тонкого мира или мира желаний действуют через эфирные силы, действуют на физическую материю, состоящую из разных элементов химической сферы нашего физического мира. Если бы были только активизированы химические и эфирные, эфирные сферы нашего физического мира, то существовали бы разные живые формы. Они, конечно, могли бы двигаться, но совершенно бестолково, хаотически и бесполезно, поскольку у них не было бы побуждений к тому, куда двигаться, зачем двигаться, то есть никаких целей абсолютно. А побуждения нужны. Они создаются космическими силами желания, которые действуют в тонком мире, в мире желаний. И без них, которые стимулируют каждое волокно оживленного эфиром тела, побуждая его к тому или иному действию, если бы не было вот этих сил желания то не было бы накопления опыта, не было бы морального роста, не было бы развития человека. Функции различных эфиров обеспечивали бы только физический рост формы, и никаких желаний иных не было бы вообще. Эволюция была бы невозможна ни для форм, не для жизни, так как только в ответ на требования духовного роста форму могут нарабатывать более высокие состояния. Отсюда сразу становится видно то, какое громадное значение имеет вот эта сфера природы, то есть мир желаний. Таким образом, всевозможные мечты, желания, страсти, привычки, эмоции, чувства, все они строятся, а точнее воплощаются именно в материи различных слоев тонкого мира или мира желания. Точно так, как разные формы и черты этих форм выражают себя в химической сфере, вот этой сфере нашего физического мира. Вот вы вокруг видите, что весь абсолютно вот этот физический мир, в котором мы с вами ходим, едим, спим, понятия сидим тут. Все это состоит из химических элементов. Сплошь, все, абсолютно. Они имеют определенные формы. Вот эти формы существуют более-менее длительное время. Вот Все, что мы видим, все разрушится, появится новое. В тонком мире тоже мы постоянно строим разные формы. Но это будут уже не вот эти физические формы предметов, хотя там формы предметов двойники тоже все есть. Только у нас здесь нет форм разных эмоций, страстей, желаний, привычек. Здесь их нет, они не летают в воздухе, мы их не видим, пощупать мы их не можем. А вот там они все есть. То есть они принимают определенные формы и существуют более-менее длительное время. В зависимости от интенсивности вложенного в них желания или, так сказать, чувства, эмоции, там, скажем, страсти, привычки и так далее. Так вот, в тонком мире, его еще называют миром желаний, различие между силами и материей не так конкретно, как у нас здесь. Вот мы силу здесь с вами не видим, она себя вроде не проявляет, и она как-то... Откуда взять и начать, чтобы она работала. И сила и материя у нас здесь довольно здорово отличаются. А в тонком мире такого нет уже. Там вот это отличие не такие конкретные, как у нас. Не так очевидны, как в физическом мире. То есть в нем понятие силы и материи для нас, вот физически воплощенных, там в тонком мире для нас. Для нас материя тонкого мира – это сила, любая материя, тонкая там, более тонкая и так далее. То есть мы различий таких не делаем. Вот говорят стихия и земля. Человек много говорят стихия и земля. Это энергия, только такая довольно грубая энергия. Или стихия – огонь тоже материи тонкого мира, а для нас это энергия. А вот когда пойдем в тонкий мир, там, что, то, что было для нас сейчас энергией, там станет материей. Вот этот момент надо усвоить обязательно. Относительно материи тонкого мира, можно говорить, что она менее плотная, чем материя физического мира. Но она, она это не утонченная физическая материя. Вот это не следует путать. И люди иногда себе, так сказать, вот такое представляют. Но это из-за того, что человеку нашего четвертого глобусного круга со всеми его семи расами трудно представить себе полное и точное описание, необходимое для глубокого понимания высших миров. Наш грубый язык, Приспособлен для описания только вот здесь, грубо материальных вещей, вещей плотного мира. А вот для описания вещей тонкого мира он совершенно не пригоден. Вот это очень важно усвоить себе тоже. То есть там другой язык надо вырабатывать. Поэтому нашим языком невозможно описать состояние, вот, скажем, энергоматерии тонкого мира. Поэтому все, что говорится об этих сферах, все можно считать, и не ошибешься при этом, только приблизительным, сравнительным, но ни в коем случае не точным описанием. Закон материи нашего химической сферы, нашего физического мира, закон материи, которым материя, это один, конечно, из законов, это инерция. Инерция. То есть вот любой вид твердой жидкой безобразной материи здесь у нас, если вы не двинуть, она не двинется никуда, она будет тысячи лет лежать. Миллион лет будет лежать на этом месте. То есть надо применить силу, толкнув ее, что она должна будет двигаться. То есть она сохраняет инерцию покоя. А если толкнешь ее, она будет лететь. Если ничто не будет ей сопротивляться, она будет лететь бесконечно. То есть работает инерция движения. То есть вот материя нашего плотного физического мира, плотная материя, стремится сохранять так называемый статус-кво. То есть вот то положение, в котором она находится, она стремится в нем постоянно так находиться. А вот в тонком мире ситуация совсем другая. Там материя тонкого мира, она почти что живая. Но пока живой материи мы, как правило, дела не имели. Мы только вот свою физическую материю вроде считаем живой. да? Она находится в непрерывном движении. Она течет, принимая любые вообразимые, совершенно невообразимые формы с непостижимой легкостью и быстротой. Она одновременно сверкает, искрится тысячу, и не просто тысячу, а тысячами постоянно меняющихся цветовых оттенков, такими оттенками, каких здесь мы никогда нигде не увидим. Несравнимы ни с чем известным, ни с чем известным то, что наблюдается вокруг нас здесь, когда мы находимся с вами физическом состоянии сознания. А у нас ничего пока кроме физического сознания нет. Тонкое сознание у нас не развито, ментальное сознание тем более. А огненное сознание это еще далекое будущее. Ну, ничто подобное отдаленно, то, что напоминает материю тонкого мира, это вот иногда краски заката или восхода. И так далее. Одним словом, важный слоем. Почему? Потому что это все нужно будет в тонкой мире. Всех ждет смерть. Не сегодня, так и завтра, не завтра, послезавтра. Так вот, тонкий мир ⁇ это мир постоянно изменчивых световых и световых всевозможных оттенков. То есть, одним словом, тонкий мир ⁇ это мир цвета. И света, естественно. И вот там силы как животного, так и человека смешиваются с силами бесчисленных духовных иерархий, таких, каких нет в нашем физическом мире. Нет, они себя здесь проявляют, но мы никак, так сказать, их не видим и не слышим, и не ощущаем. Вот они там так же активны в тонком мире, как мы активны здесь. Эти всевозможные иерархии духовных существ. Какой уровень у этих существ? Это другой вопрос. Силы, которые исходят от этого гигантского сонма разнообразных существ, силы, постоянно отливают меняющуюся материю тонкого мира или мира желаний в бесчисленные формы, более-менее долговечные. И они по своей силе, и действию, и долговременности отвечает как раз вот энергии и импульсы, которые породил их. Так что вот этого даже вот такого примитивного описания, мне кажется, будет понятно, как трудно сохранять равновесие в тонком мире, в мире желаний ученику, который еще находится здесь, в физическом теле, и в то же время, Внутренние глаза, то есть глаза тонкого мира, у него открылись в какой-то степени. Опыт, местновидящий, перестает удивляться тем невероятным рассказам, которые иногда он слышит от медиумов, экстрасенсов и так далее. Рассказы могут быть абсолютно честными, но возможности для всевозможных лжи и фантазий огромное, бесконечное поле. Поэтому приходится удивляться скорее тому, что астральные сновидцы, астральные сновидцы, это самая низкая форма сновидения, так вот они хоть иногда дают верную информацию, это очень редко. Вначале, конечно, человек начинающий пытаться осознавать как-то тонкий мир, что-то он там видеть пытается, пытается, естественно, его анализировать, этот самый тонкий мир. А как он будет это делать? У него же кроме как опыта исследования физического мира ничего нет. В этом источник множество затруднений всяческих. И прежде чем ученик научится понимать, он должен уподобиться ребенку, который впитывает знания, не опираясь на какой бы то ни было предыдущий опыт. Никакой предыдущий опыт. Изучение, скажем, материальной, физической жизни, ничего ему не даст. Поэтому недаром было сказано великим логосом нашей Солнечной системы, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Не войдете. А где будете? Среди собственных нагромождений в тонком мире будете. Именно то, чего наворотили, с собой туда утащили. То есть в своих мозгах, в своих желаниях, вот среди вот этого вы будете. Чтобы прийти к правильному пониманию тонкого мира, необходимо осознать, что он является миром чувств, желаний и эмоций. И все они подчиняются двум великим силам – силе притяжения и силе отталкивания. Вот у нас тоже есть такие силы здесь, в физическом мире. Но они действуют там не так совсем, как у нас. В трех плотных сферах или плотных слоях тонкого мира вот эти силы в отталкивания действуют иначе, чем в трех высших слоях. Тонкий мир из семи слоев состоит: три нижние, три верхние и четвертый посредине, как у нас здесь. Так вот центральный слой можно назвать нейтральным. Этот центральный слой, это и есть так называемая сфера чувств. В нем заинтересованность и безразличие проявляется. Вот из этой материи строится либо интерес, либо отсутствие интереса. То есть заинтересованность и безразличие к какому-либо объекту, предмету, какой-либо идее могут перевешивать в пользу одной, одной из этих двух упомянутых сил. То есть, либо интерес, либо его отсутствие. То есть, либо человек интересуется чем-то высоким, и тогда материя тонкого мира высших слоев участвует в построении этого интереса. Либо интересуется низшим, и тогда использует материю для построения своего интереса из нижних видов материи тонкого мира. Либо отбрасывает это вообще. В самой тонкой разряженной материи трех высших слоев мира желания действует только сила притяжения но она в какой степени присутствует и в более плотной материи, трех низших слоев тонкого мира, где противодействует, вот там, в трех нижних слоях силы притяжения, противодействует преобладающей там силе отталкивания. Разрушительная сила отталкивания быстро бы уничтожала любую форму, попавшую в три нижних слоя тонкого мира. Если бы не было силы притяжения. В самом плотном слое, нижнем слое, это седьмой самый плотный слой тонкого мира, он ближе всего к физическому миру стоит. Вот там сила отталкивания максимальна. Она разрывает любую, размалывает любую форму, созданную людьми или зверями, которые туда ее принесли, притащили из этого физического мира. И делается так, что на это страшно смотреть. Тем не менее, это не зло, и это не какие-то акты вандализма. Просто это разрушение того, что непригодно для космического строительства. Ну, допустим, здесь человек наработал какую-нибудь форму злобы. Он, естественно, задерживается в этом нижнем седьмом слое. И та оболочка, которая на себя натянулась, звериная, злобная, демоническая, она должна быть уничтожена. И как происходит это уничтожение? На это страшно смотреть. В нет ни зла, ни вандализма. Все, что кажется таким, действует все во имя добра. То же самое относится и к работе вот этой силы отталкивания в нижнем слое тонкого мира. Формы все вот в этом слое, это демонические формы, демонические создания, порождаемые самыми грубыми страстями и желаниями людей и зверей. Любая форма в тонком мире имеет тенденцию притягивать к себе все, что сходно к ней по природе, чтобы таким образом расти. Вот здесь работает принцип, который открыли недавно ученые. Принцип, по которому действует торсионная энергия. Торсионная энергия – это энергия тонкого мира. Она как раз, вот один из принципов ее действия, это один вид энергии притягивает точно такой же, с таким же знаком другой вид. Когда вот у нас, допустим, электрический, Полюс там положительный Он отталкивается такой же положительный И отрицательный полюс тоже отталкивает другой отрицательный А там наоборот Вот здесь у нас разнообразный минус притягивается к плюсу, А там этого нет, они наоборот отталкиваются Если бы тенденция притягивать к себе доминировала Преобладала бы в нижних слоях и там бы не было ничего другого, то это зло застало бы, подобно гигантским сорнякам. И тогда вместо порядка в космосе царили бы хаос и анархия. Но они превращаются как раз превосходящей властью сила отталкивания вот в этих слоях. И когда одна форма низменного желания притягивается к другой подобной же форме, их вибрации дисгармонируют и оказывают разрушительное действие друг на друга. Разрушительное действие друг на друга оказывают. Таким образом, вместо объединения, вместо слияния зла со злом, зло само себя разрушает. Вот в тонком мире, в этом нижнем седьмом слое, это особенно ярко проявляется. Сейчас эта ситуация все больше и больше будет проявлять себя здесь, в физическом мире. Когда зло будет уничтожать зло, когда тьма будет уничтожать сама себя. Понятно, да? Как в разных формах. Ну, скажем, одно зло будет стрелять в другое зло из пистолета, автомата, понимаете, и так далее. Это примитивные формы. Одно зло будет уничтожать другое, там, голодом, холодом и повышением цен, скажем. Понятно, да? То есть форм очень много разных. Одно зло будет как-то действовать на другое, а то будет на это. Они друг друга будут таким образом уничтожать. Это сейчас и здесь будет проявляться во все больших масштабах. То есть тонкий мир как бы спускается сюда. То есть вот тонкий мир, особенно седьмой слой. А здесь у нас седьмой слой. Он связан с Сатурном. Значит, он спускается сюда все ниже и ниже. И теперь всякий, кто привязан вот к этой материи, это вам и доллары, и барахло, всякая физическая материя, все плотные так сказать, эти вещи. Значит, люди за, за это сейчас друг друга будут уничтожать со страшной силой. Что мы и наблюдаем. Он вот у нас эти... Наверху там эти власти никак не могут поделить барахло, да? То есть одна сила зла пытается что? Другую, понимаешь, зарезать И что в одни только царствуют. Ну хорошо, одна другую уничтожила. Теперь внутри той начнется. подобное. Понятно, да, откуда, так сказать? Вот? Откуда эти силы действуют, надо вот понять. То, что они друг друга там уничтожают, это понятно, это вроде видно, да? А почему вот они уничтожают друг друга? Это непонятно. А оказывается, силы, которые действуют. Вот они откуда идут, понятно, да? То есть в тонком мире существуют такие силы природы. Если они себя здесь все больше и больше будут проявлять, то есть в конце концов не только в тонком мире там себя уничтожает, она здесь будет тоже себя уничтожать. Поэтому всякий, кто, так сказать, отошел в темный там этот стан, то есть привязан к плотной материи, готов за нее другому в водку вот они должны друг друга что-то уничтожать. Так что, если кто-то из вас привязан, значит берегитесь к этой материи. Значит, кто-то на вас нападет обязательно, или вы на кого-то нападете. Таким образом, зло вместо объединения, вместо слияния зла со злом, разрушает себя, в итоге количество зла в мире остается в допустимых пределах. Если мы понимаем действие этой пары сил, то нам становится ясным оккультный закон или оккультный афоризм. Ложь, сказано, это и убийство. Обратите внимание, вот ложь здесь, которая царствует, она без убийства обойтись не может. И самоубийство в то же время в тонком мире. И здесь она является убийством. А там сумма совершенно точно. Все происходящее в физическом мире отражается во всех остальных сферах природы. И как мы видели, создает соответствующую форму в тонком мире. Все, что здесь у нас происходит. Если событие дается правильная оценка, то тогда таким образом вот эта правильная оценка это конструкция из тонкой материи в тонком мире Это форма. Тонкоматериальная форма. И если событие дается правильная оценка, то создается форма такая же, как и вот эта форма самого события. То есть событие это что-то вне человека, да? И когда он на него смотрит, если у него правильно так сказать, вот строится форма этого события, не вживая, а правдивая, понятно, да? То тогда между ними нет дисгармонии. Дисгармонии нет. Между самим событием и то, как человек это понимает. Дисгармонии нет. Они притягиваются тогда друг к другу. Они же подобны. Усиливают друг друга. А если оценка событий того или иного не верна, Создается форма отличная, антагонистическая по отношению к форме события самого. То есть внутри создается неправильная оценка. А поскольку они созданы по одному поводу, ну по поводу какого-то события, да? Они взаимно притягиваются. Но поскольку их вибрации различны, то они друг друга уничтожают. Это вот тот случай, когда средство достижения цели не соответствует самой цели. То есть цель никогда не достигается средствами, нечестными, скажем, или противными целями. Вот этот момент уловили, да? То есть здесь работает вот, так сказать, этот закон. Закон отталкивания и разрушения. Давно сказано, что цель не оправдывает средств. Поэтому зло и злонамеренная ложь могут погубить любое добро, если они достаточно сильны и часто повторяются. Зло и злонамеренная ложь. Но и наоборот бывает. Если отпискивать доброе в зло, то зло со временем превращается в добро. Если форма, созданная для уменьшения зла, слабая, она не оказывает никакого эффекта и уничтожается злой формой. Но если она крепкая, форма созданная для уменьшения зла, и часто повторяется и возобновляется, то есть подпитывается энергией постоянно, то она оказывает разрушительное действие на зло, уничтожает его, нейтрализует и заменяется добром. Нужно четко понять, что этот эффект достигается не ложью, «Не отвержением зла, а поиском добра». Восточный оккультист непреклонно придерживается вот этого принципа. Он ищет добро во всем, потому что знает могущество добра. Притча о Христе в одном из запрещенных шерковниками Евангелий. Однажды, гуляя со своими учениками, Христос прошел мимо разлагающегося зловонного трупа животного. Ученики отвернулись с отвращением, комментируя мерзкое зрелище. А Христос, взглянув на мертвое тело, сказал, и женщик, не белее ее зубов, он был в полной решимости найти добро, ибо знал, какой благодетельный эффект оно окажет в тонком мире желаний. Первый, самый нижний, самый плотный слой тонкого мира или мира желаний называется сло, слоем страстей и вожделений. Это самый нижний, седьмой слой. Это слой грубых хотений. Его можно уподобить твердым телам нашего физического мира. Вот твердые тела. Второй, который вибрации у него повыше, он лучше характеризуется... И может быть назван слоем впечатлительности. В нем действие пары сил, протяжение отталкивания. Вот действие этих сил там уже уравновешивается. Если в самом нижнем слое тонкого мира, который ближе всего к физическому миру стоит по своим вибрациям, там преобладает сила разрушения, сила отталкивания. То во втором слое, который немножко выше, эти две силы уравновешиваются. Это своего, своего рода для нас это нейтральный слой, поэтому все наши впечатления, образованные из материи вот этого шестого слоя, слоя впечатлительности будут нейтральны. И только когда появляется пара чувств, с которыми мы встречаемся в четвертом слое, то активизируется упомянутая пара сил. Однако само по себе впечатление о чем-либо не связано с чувством, которое оно порождает. Впечатление нейтрально и образуется во втором слое тонкого мира, в котором силы чувственного восприятия формируют образы в эфирном теле человека. Слой впечатлительности может быть уподобен жидким телам нашего физического мира. То есть... Жидкости могут там волноваться, а могут быть в спокойном состоянии. Потом третий, более высокий слой тонкого мира. Вот там силы притяжения уже как бы одерживают верх над силой отталкивания. Если мы поймем, что источником силы отталкивания является жажда настоять на своем, а также отталкивания с этой целью всех других, то мы осознаем, что она очень легко вступает в место желания чем-то обладать. Это в третьем слое. Так что вот материя третьего слоя тонкого мира управляется в основном силой притяжения к чему-либо. Но какого притяжения? Обязательно с корыстной целью. Притяжение с корыстной целью. Поэтому вот этот слой тонкого мира, но если считать от нас, он будет третий, называется слоем плотно-материальных оттеней. То есть вот его можно уподобить газообразным телам в нашем мире. Ну то есть вот воздуху. Вот почему те, кто привязаны к физическому миру, они вот в этой сфере проходят так называемое мытарство. В общем-то, во всех сферах, во всех трех это дело проходит. Но. Но об этом особенно. Почему? Потому что человек переходит после этого в следующий слой. Ему надо остаться с материальными привязанностями. Вот эти три слоя тонкого мира представляют материю для форм необходимый для накопления опыта, для духовного роста, для эволюции. А все это устраняет разрушительные тенденции, сохраняет то, что может быть использовано человеком для прогресса. Теперь четвертый слой тонкого мира – это слой чувств. В нем возникает чувство к уже описанным формам, от них зависит и то значение, которое эти формы имеют для нас, и их влияние на нас. Являются ли вот эти рассматриваемые объекты или идеи сами по себе плохими или хорошими, на данном этапе это не важно. Именно на вот этом четвертом слое, на уровне его. Определяющим фактором в судьбе объекта или какой-либо идеи является наше чувство. В данном случае чувство проявляется как интерес или как безразличие. Вот предмет какой-нибудь, есть к нему интерес? Или я безразличен к нему, к этому объекту, или к этой идее, скажем, или к этому явлению? Есть интерес или нет его? Вот как раз вот это интерес или отсутствие строится как раз из вот этого материи четвертого слоя тонкого мира. Если какой-нибудь объект или идея вызывает у на нас интерес, то это оказывает на наше восприятие такой же эффект, какой оказывает солнечный свет или воздух на растения. И тогда вот эта идея укрепляется и расцветает в нашей жизни. Напротив, если мы какую-нибудь идею там встречаем с безразличием, то она умигает, как растение, скажем, помещенное в неблагоприятные условия. Итак, из этого центрального слоя тонкого мира приходит побуждение к действию или решимость воздержаться от действия. Понятно, из чего строится теперь наша решимость или отсутствие решимости. Именно из этого четвертого слоя тонкого мира. На нынешней стадии человеческого развития вот эта пара чувств, интерес и безразличия, дает побудительный мотив к действию и являются теми пружинами, которыми движется земное человечество, живущее в четвертом глобусном круге, со всеми ее семью расами. А этот четвертый круг длится довольно большое время. Вот на четвертый круг приходится 617 миллионов лет. 617 миллионов лет приходится. Но надо иметь в виду, что сюда включаются 7 объективных, 7 субъективных планет. Это миры причин и миры следствий. Вот наш физический глобус, он называется глобусом Д. Вот на схемах вы иногда видели. Он прилежит к числу семи объективных сфер. А если поделить 617 пополам, это будет 308 миллионов лет. 308,5 миллионов лет. Теперь, продолжительность существования человечества на каждом глобусе, на каждой планете. Это большой был круг, а теперь малый круг. Вот планета D, вот если по схеме посмотрите, это 7 планет и самая нижняя наша, да? Вот она, сам этот уже наш четвертый глобусный круг существует. Четвертый большой круг, он 617 миллионов а объективная часть его 308, то наш вот этот глобус, когда планета приобретает твердое тело, существует 44 миллиона лет. Теперь вот эти 44 миллиона, в нем живут 7 раз в этих 44 миллиона. Наши с вами пятая раса. Она должна прожить 7,8 миллиона лет. Пятая раса наша. 7,8 миллиона лет. Шестая раса, в которую мы сейчас вот будем вступать. Но ну, кто-то будет вступать в нее, а кто-то еще будет там в этом пятой расе еще довольно долго. Потом седьмая раса будет за шестой. Так вот, шестая будет с половиной миллионов лет жить то же время у нас много впереди Седьмая раз 11 миллионов и заканчивается четвертый круг и называют малый глобусный круг а большой планетарный круг туда входит 14 планет 7 объективных 7 субъективных Ну, это все. Не обязательно вам это все знать. Но просто так, для перспективы какие. -то. Так вот, интересы безразличия центрального слоя. В будущих стадиях развития вот эти чувства, интересы безразличия, да, перестают что-либо означать. И тогда определяющим фактором... Определяющим фактором, становится долг. Но сейчас нам интересно или неинтересно, да? Следующая стадия развития это уже уходит в прошлое, а будет уже долг. Вот это я обязан сделать. Поскольку жить я буду теперь не для собственных, так сказать, школьных интересов, а для человечества. Ну, примеру, вот интерес зарождает силы притяжения и силы отталкивания. А безразличие обесточивает вот это все. Если наш интерес к объекту или к идее, скажем, проявляется в отталкивании, он, естественно, побуждает нас порвать всякую связь с объектом, каким-либо предметом, явлением или какой-либо идеей. Но между силой отталкивания простым чувством, безразличия есть большая разница. Ну, для этого можно такой пример привести, скажем, который пояснит действию пары чувств и пары сил. Вот три человека идут по дороге, видят, скажем, больное животное. Оно покрыто язвами, сильно страдает от боли и жажды. Трое идут. Это очевидно для всех троих. И к ним приходят какие-то чувства какие-то. Двое проявляют интерес к этому больному животному, а в третьем чувство безразличия. Он проходит мимо. Двое остаются. Оба заинтересованы, но каждый по-разному. Интерес одного вызван сочувствием, желанием помочь. И побуждает позаботиться о бедным животном, облегчить его страдания, может быть, даже вылечить его. В нем чувство интереса породило силу притяжения. А интерес второго человека совершенно другой. Он видит лишь отвратительное зрелище, вызывающее в нем омерзение и желание, как можно сказать, избавиться. Избавить как себя от него, так и весь мир. Он прямо советует другому убить или поронить это животное. В нем чувство интереса породило разрушительную силу отталкивания. То есть какой может быть интерес? В нем может действовать две силы. Либо та, либо это, Либо разрушение, либо что? Притяжение. Если чувство интереса возбуждает силу притяжения, и если она направлена на низменные объекты, низменные желания, принадлежащие к нижним слоям тонкого мира, то там она встречается с противодействующей силой отталкивания. А результатом борьбы вот этой пары сил в протяжении отталкивания является боль и страдание, сопутствующие дурным поступкам, дурным каким-то страстям, привычкам или неверно направленным усилием. Намеренным, скажем, или ненамеренным, неважно. Поэтому очень важно, какое именно чувство мы испытываем к чему-либо. Почему очень важно? Да потому что от него зависит вот та невидимая атмосфера, которую мы создаем вокруг себя. Если мы любим добро, то мы, как ангелы-хранители, оберегаем, тестуем все доброе вокруг себя. Если же мы больше тяготеем козлу, то мы как бесы, как демоны, как черти, мало того, что сами как демон, мы еще заполняем свой путь такими же гадами, которых тут же плодим, порой в большом количестве. Так вот, четвертый слой, как мы говорили только что, это слой чувств. Название трех верхних, теперь о верхних слоях немножко еще, еще поговорим. О нижних мы уже кое-что сказали. Теперь три верхних слоя тонкого мира или мира желаний. Что, о чем это нам знание о них говорит? Самый нижний слой, пятый, если от нас считать, пятый слой, это слой душевной жизни. Следующий шестой слой еще более высокий. Это слой душевного света. Еще выше это слой душевного могущества. Не духовного не путайте. Значит, все, что с тонким миром связано, это вопросы души, но не духа. Так вот, вот эта сфера, сфера, стоящая из трех слоев верхняя сфера тонкого мира. Сфера это куда слои включаются, а в этой сфере три слоя. Здесь пребывает все, что связано с искусством, альтуризмом филантропией. Все виды деятельности высшей в жизни нашей души. Осмысливая вот эти слои как источники качеств, указанных в их названии и свойственных формам Трех нижних слоев мы правильно тогда будем понимать и высший, и низший вид деятельности в нашей жизни. Душевное могущество может временно использоваться для дурных целей, как и для добрых тоже. Но в конце концов сила отталкивания уничтожает порог, а сила притяжения выстраивает на его сокрушенных руинах добродетель. А в итоге все работает на благо. Физический мир и тонкий мир между собой не разделены в пространстве. Физический мир и тонкий мир ближе друг к другу, чем, чем наши руки и ноги к нам. Насколько ближе тонкий мир к нам, ближе, чем наши руки и ноги. Нет необходимости куда-то бежать, там лететь, скакать, понимаете, чтобы перейти из одного мира в другой, или из одного слоя в следующий. Как твердые тела, жидкости и газа находятся вместе в нашем теле, пронизывая друг друга, так и различные слои тонкого мира находятся внутри нас с вами. Одним словом, мир желаний своебесчисленным обитателем пронизывает физический мир. Как силовые линии, например, пронизывают вот наш физический мир, воздух, воду и так далее. И надо иметь в виду, что тонкий мир, вездесущий и могущественный. Он незримая причина всего происходящего в нашем физическом мире. Вездесущий, могущественный, незримый. И он причиной всего, что происходит в физическом мире. Абсолютно всего. Вот сейчас там дождь, ветер, это причина в тонком мире. Ну еще немножко о следующем мире, о ментальном. Он также называется миром мысли. В мире мысли три высших подразделения являются Основы абстрактного мышления, и потому они называются, или несут такое общее название, сфера абстрактной мысли. Это три высших подразделения ментального мира. А четыре более плотных подразделения составляет умственное вещество. Это умственная материя. На Востоке называют ее читтой. Вот именно в эту в это умственное вещество, в эту материю мы облекаем различные свои мысли, они имеют формы. Вот формы создаются как раз из этой материи. Поэтому вот эти подразделения, объединяясь в четыре подразделения, называются сферой конкретной мысли. Мир мысли, то есть ментальный мир, тоже состоит из семи слоев. Различных по своим качествам, по степени плотности ментальной материи. Точно так, как физический мир разделен на два основных подразделения, то есть сфера конкретной мысли, охватывающей четыре нижних, самых плотных слоя ментального мира или мира мысли, и сфера абстрактной мысли, охватывающий три высших слоя тонкой субстанции ментального мира. Вот мир мысли или ментальный мир является центральным из пяти миров, которые дают человеку материалы для проводников его личности. В нем объединяются дух и тело. Он также является высшим из трех миров, в которых в настоящее время эволюционирует земной человек. А вот два высших мира пока практически человеку не знакомы. Два высших мира. На самом деле миров семь, но мы пока имеем дело с пятью мирами. Эти пять миров Центрально у них третий мир, как раз вот мир мысли. Но ну, если пять возьмете, два внизу, два вверху и один посерединке. Это ментальный мир, мир мысли. Он делится на две части. Верхняя сфера абстрактной мысли и нижняя сфера конкретной мысли. Мы знаем, что материалы химической сферы физического мира – Используется для строительства всех физических форм. Но здесь все у нас из химических элементов состоит. Эти формы получают жизнь, способность двигаться. Вот у нас здесь все формы. Благодаря силам, которые действуют в эфирном слое нашего физического мира. А некоторые из этих живых форм побуждаются к деятельности пары чувств тонкого мира. Теперь дальше идем выше. Сфера конкретной мысли поставляет умственное, элементальное вещество, в которое облекаются идеи, а они рождаются уже в сфере абстрактной мысли, еще выше, в виде мыслеформ. Для чего? Чтобы служить регуляторами и уравновешивателями импульсов, которые формируются в тонком мире под влиянием мира форм, то есть нашего физического мира. Отсюда видно, как три мира, в которых развивается в настоящее время человек нашей Земли, три мира дополняют друг друга, составляя единое целое. И все это демонстрирует верховную мудрость великого архитектора Солнечной системы, которую мы чтим под святым именем Бога. Совершенно не имею представления, кто он такой и как все это выглядит. на осмысливая подразделение сферы конкретной мысли, мы обнаруживаем, что все архетипы физических форм, то есть планы форм, вот все видите, сколько вокруг разных форм, и у всех форм есть план, по которым они изготовлены. Понятно, да? Это называется архетипом. Вот буквально каждой формочкой, все, что вы видите везде, в том числе и тело наше, все изготовлено по плану. Есть план, есть архетип, так называемый. Так вот, все архетипы физических форм, независимо от того, какому царству они принадлежат, животному, скажем, растительному, там, человеческому, находятся, все архетипы находятся в нижнем подразделении вот этой сферы. Если мы возьмем Ментальный мир семь слоев. И самый нижний слой, сферы конкретной мысли, там четыре их слоя, самый нижний слой, он называется континентальным слоем. В нем же находятся архетипы континентов, географических континентов на планете. Островов разных земного мира, которые сформированы как раз соответственно вот этим архетипом. То есть там есть планы, вот в этом континентальном слое, планы материков, планетных, островов, скажем так, и всего твердой части земного шара. Там план. Согласно ему все это построено. И те все предметы, которые вы видите физически вокруг, тоже у каждого предмета есть там свой архетип. Изменится он, вот, изменится предмет немедленно здесь. Изменения земной коры, например, должны вначале осуществиться именно там, в континентальном слое. И не раньше, чем изменится архетип, не раньше, могут познающие существа, которых мы, чтобы скрыть свое невежество о них, мы называем их законами природы. Вот не раньше познающие существа. Могут создать такие физические состояния, которые изменили бы физическую поверхность Земли в соответствии с планами, ответственных за эволюцию иерархии строителей, скажем, космических строителей, строителей нашей планеты. То есть архетип, если изменится, то тогда существа, которые заведуют этим, они меняют в соответствии с архетипом, с новым планом. Меняет форму. Владыки иерархии планируют изменения, как, например, архитектор планирует переделку здания, прежде чем рабочие начнут конкретно ее, так сказать, как бы осуществлять. Аналогично происходит изменение флоры и фауны, благодаря вот тем изменениям, которые происходят в соответствующих архетипу континентального слоя сферы конкретной мысли ментального мира. Говоря о, об архетипах всех многообразных форм физического мира, не надо думать, что вот эти архетипы – это какие-то модели, какие-то миниатюрные копии объекта или его копии из иного материала, чем тот, из которого будет окончательно изготовлен. Нет. То есть это не просто какие-то, так сказать, копии. Вот, ну вот иногда вы видите архитектор там на столе, там План города или полгорода, там, или еще какой-то кусочек, да, показывает нам, да, макетик, так называемый, скажем, там, копия будущего этого, и все. Это на самом деле тоже архетип. Но только там, в, в ментальном мире, он живой и подвижный, а этот нет. Здесь какую-то коробочку на этом столе, надо здание какое-то переставить, там, куда-то передвинуть, там сам никуда ничего не появится, не двинется. Их не просто архетипы можно сделать, а творческими архетипами. То есть они создают формы физического мира по своему образу или по каким-то образом, который они имеют в своем распоряжении. Порой много архетипов вместе оформляют какой-нибудь конкретный вид той или иной формы в нашем физическом мире. Причем каждый вкладывает в него часть себя. Вот некоторые представления об этом континентальном слое, самом грубом нижнем слое ментального мира нашей планеты. Ну, давайте на этом мы закончим.